В этом видео мы расскажем вам, как купить PLCU на бирже coinsbit.io. На coinsbit.io выберите меню. В меню Wallet выберите Balance. Затем выберите вкладку Deposit. Там выберите CoinUSDT Tether USD. Выберите USDT TRC 20. Скопируйте адрес монеты. Теперь авторизируйтесь, зарегистрируйтесь в AdvoCash. Нажмите на Buy Crypto. Нажмите на «With Wallet», учтите «Limits and Fees», выберите аккаунт, выберите TRC-20 из списка, вставьте скопированный адрес кошелька USDT-TRC-20, введите сумму USDT, оплатите сумму USDT, нажав «Continue». При необходимости подтвердите сумму электронным письмом, вернитесь в CoinsBit и перейдите в кошелек, переведите монеты на торговый баланс. Нажмите Max и затем Transfer. В меню выберите «Buy Crypto». Нажмите «Classic Spot Trading». Раскрыть меню поиска монеты. Задать в поиск «PLCU». Перейти в пару «PLCU-USDT». В книге ордеров видны торги «PLCU». Учтите курс «PLCU». Нажмите Market для покупки «PLCU». Укажите сумму и покупайте «PLCU». После покупки PLCU выберите Minter Basic или выше и нажмите. Для оплаты выберите PLCU, переведите сумму в PLCU и дождитесь успешной оплаты.